Из этого ролика вы узнаете, какие бывают кластерные графики и где находится панель управления и переключения между ними. В кластерах содержится информация о биржевых сделках. В Атасе можно использовать более чем 20 разновидностей кластерных графиков. Про них мы сейчас и поговорим. Итак, для того, чтобы включить кластерный режим отображения графика, нам необходимо здесь выбрать кластеры или профиль рынка. Также переключиться в режим кластеров можно расширив график до того момента, пока свечи не превратятся в кластеры. После этого мы можем увидеть в левой части экрана меню с типами кластерных данных. Это объем, трейды, время, bid-ask и дельта. Если нажать на любую из представленных категорий, появляется выпадающее меню с различными вариациями видов. Теперь по порядку. Volume. Здесь представлены типы кластеров, строящиеся на основании объема. Среди трейдеров самыми часто используемыми видами в этой категории являются градиентное отображение объема с цифрами и цифровая гистограмма. Trades. Представленные здесь разновидности кластеров отображают информацию о количестве проторгованных сделок. Категория Time. Здесь собраны варианты отображения кластеров с временем, проторгованным на каждом ценовом уровне. Обращаем ваше внимание, что цифровые значения в данных кластерах отображаются в секунду. Самой популярной разновидностью здесь является отображение в виде гистограммы. BDASK. Эта категория является одной из самых востребованных среди трейдеров, так как отображает количество проторгованных сделок на покупку и на продажу. Чаще всего используют стандартный BitAsk и Imbalance. И осталась еще одна категория, которая строится на основании значений дельты. Если мы выбираем просто дельта, то значение в каждом кластере отображает только разницу между асками и бедами. Но если выбрать объем дельта, то видим, что каждому кластеру добавилось еще одно значение, отражающее проторгованный объем. На этом все. Надеемся, что каждый из вас найдет для себя наиболее оптимальный вариант отображения кластеров.